Такой радостный. Тогда 3700... Пизда! Видно, Осуждаю! Полностью осуждаю его высказывание. Он же слепой. Как он увидел их? Если он из темноты, в темноте же плохо надо ориентироваться. Надо всегда щуриться, либо очки надевать. Но очков-то у него нет. Как он увидел? Вливаем все сернухой. Эта штука рельс? Сернухой. всем привет, привет, с вами Тимур Лайф. И сегодня у нас будет Стоун за 40 минут. Да, наконец-то я осилился. Наконец-то я захотел сделать нормальный видеоролик. Короче, объясню, почему я сейчас не делал видеоролики. Короче, у меня умерла карта памяти. И из-за этого а, там было 8 гигов, что входило в ограничение в 30 минут. И я не мог снимать дальше видеоролики. Я такой думаю, ну блин, дай-ка куплю себе новую. И карта памяти такая говорит, а я умерла. Давай реально покупай новый, И я купил. Ура! Да, и теперь можно снимать спокойно. Хоть... Тысячу часов, хоть 40 тысяч часов, сколько хочешь теперь, это прям офигенно. Я купил память на 64 гигабайта, и это прям сказка, вау, красиво. Ладно, погнали смотреть, а то слишком много как всегда болтаю, погнали. Данное видео не ставит перед собой цели кого-то оскорбить. Угу. Санку! Не путать с 800-летними лисицами. Я пять лет рожал, сегодня хочу придать своих чувств к ты ну я тут бензин из пакетов делаю. Юзурика! Все эти пять лет я... Что? Короче, сразу говорю, я не смотрел сериал, не знаю, о чем он, в, в, в общем, я, кроме Героя Щита, а, канасобы, а, ну, много каких сериалов, именно, стареньких, я смотрел, но именно про Стоун я, именно, впервые услышал от подписчика, который написал мне в комментариях ссылка, я не знаю, что это за сериал, вообще. Доктор Стоун, за 40 минут. Яка ничего не отрать! Сколько времени прошло? Вау, окаменеть можно. Йоса, Yo, so... ты жива? Ну, почти. А, что? Иди вниз по реке Дубина. <связать> ну ч спящая красавица? Вы спас. БРАДА, ты жива! Yeah, <связать> я не трогай меня в коллекте, передрубля! Да. <связать> прошло 3700 лет, а встал я полгода назад. <связать> Как? Там даже еще в чем прикол, мне понравилось, что у него вот здесь на вот это вот, я не знаю, как это, на рубашке, может быть, написано формула, блять. Прошло 3700 лет, а встал я полгода назад. Как ты это понял? Ну, посчитал. 160 миллиардов 427 миллионов 65 тысяч секунд. На месте. Ты... Ты сам все это построил. Так, давай варежку закрой иди работать. Нам еще 7 миллиардов овощей надо воскресить. Ну и узнать, что это вообще за каменение было. Сходи за и для начала. <свят> ну а я пока расскажу. А Дима о Диме Сындуке, спонсоре этого видео и его магазине Geek. Бля, ну, ну как без этого? Как же без рекламы? Не, кстати, если у Суиндука, ты посмотрю. Okay. Так вот, в нем вы можете найти редкие журналы, комиксы, комиксы для взрослых. <свят> Блин, кстати, если он продает э, журнал Черепашек ниндзя, то я выкупаю полностью. Он и Наруто, кстати. Вау. Поганка ядовита, гипсисгус едобен. Мухамур ядовит. Ты на травануть решил, дубина. Так, ягоды, ягоды. Интересно, их можно есть? Так значит, кроме нас тут еще кто-то! Идиот, это я поставил. А зачем тебе. Видишь тех мышек? Они выделяют азотную кислоту, а она расщепляет камень. Ну или нет. Ах, вот если бы у меня был спирт, я бы мог сделать из него Азотки Неталь. Ничего, кроме спирта не понял, и его вроде из винограда можно. Смотри-ка, дубину тоже умею думать. Я создал самогонный аппарат. Попробую. Нормально. Нихуя. Сейчас воскресим И расскажу ей. Погоди-ка она же ведь куру Мы в каменном веке, дубина, но ну, зверкнет пару раз задом, и что? Надо двигать в лагерь, сначала сошьем я одежду. Отходы в японии львы! Приплыли ногу на лодках и садятся и сбежали, дубина. Слушай, зенку, недавно видел буга, который Заеби. все на плюхе выносил. Ух, ебаный мой. Ни-у-я. Б, б братан у нас чупэ. Кого убить? Тут как бы львы. Дарак Солстрея, кого убить? Отныне Весьма махач я беру на себя. Звать меня Цукаса. Ладно, пойду, еды принесу. Цукаса? ЭТОГО ДОСТАТОЧНО. <смех> ну, чтобы накормить две деревни, да неплохо. <смех> знаешь, была как-то раз история, когда... Цукаса только что человек убил. В ту историю он был плохим. Слушай, сынку, я хочу... Откуда ты знаешь? Хороших... Откуда он знает, что человек был плохим? Он, блядь, что, мысли его читает? Чё за бред? Молодых, потому что все взрослые тупые. Что? В смысле взрослые тупые? Взрослых содержится много знаний, которые ты не знаешь. Алло! Ты хоть сам слышишь, что говоришь? Вот именно. Так и знал, что от него будут проблемы. Если он узнает об азотке, мы перестанем быть ему нужны... Эй, пацаны, я собрал дофига азотки стой той пещеры, погнали, в лес. А можно поподробнее? Ладно, пошли. Ой, тут не хватает, та, иди еще принеси. Я мигом! Может лучше я схожу? Лучше, сука, догадливая. Ладно, <свист> пойдешь туда-то, туда, туда Ай, а потом туда. Он, <свист> туда. он уже ушел? Да. <свист> <свист> Отлично, включаем Изуриха! Отсюда! <свист> ты ты <свист> же сказал, что у тебя мало. <свист> Слушай, ты дубина, а он дубин убийца. Еще вопросы будут. Давай выливай уже! Юзуриха! Тайджо! Быстрее! Сука, <свист> уже по-любому бежит обратно. Нет, я уже здесь. Я остановлю его сонку, спасаю Зуриху! Да, да, становят придурок. Ха-ха-ха! я. Ого, ты первый, кто устоял после моего. А, нет, не устоял. В общем так, делать, что хочешь, но ждет мне. Пока. да неужели ты так легко умер тайджо? Фу, скатился! Нет, не скатился! Как удобно. В общем, у нас есть один способ его одолеть. Пердолим вулкану! Ладно, мы на месте. Так что ты хотел здесь сделать? Оружие против всех цукас мира. Здесь откуда мы ты. Юзуриха. Откуда он ствол-то нашел? В каменном. Нет, я понимаю, что он умный. Более о... ну, типа, доктор Стоун, потому что он доктор и он умный, как из Доктор Кто и Доктор Хауса. Ну, блять, откуда? В каменном веке. Он сам все соорудил. Дом а... оружие. Там какой то черт написал. А, понятно. Блять, соорудил сам здание, сорудил оружие, все это, одежду, все это, нормально. Откуда он пистолет? Он что, запомнил, как оно крафтится? Что? Как? Тогда, 3700 лет назад, я хотел сказать тебе, что... Такой радостный. Тихо, Тогда, 3700 лет назад, я хотел сказать тебе, что... А знаешь, тут и поэтому я тебе ничего не скажу. Бля, печет. Так, первый ингредиент сера, второй уголь, а третий я не скажу, потому что нас засудит. Теперь все это нужно перемешать а -а -а. и хорошенько спрессовать. Спрессовать говоришь? А не до такой степени. Бля. П -п Пацаны, смотрите, это там цукаса дымит. Нет, он идет с другой стороны. Видимо, мы здесь не одни. Но они могли подумать, что это вулкан. Буду давать сигнал дальше или рассекретить нас, цукаси? Что делать, Сенку? Ценку! Ай, пох... Жги Тайджор, бросай все, что горит! я тогда бросаю Нормально! Хмм... Ваш дым за километр видно. Сейчас ты скажешь, если у тебя будет огнестрел, мне конец. Если у тебя бу... Сука, если <свят> ты вернешь взрослых, все будет так же, как и было. Я бы, конечно, мог тебя переубедить, но дядя сценарист написал по-другому. Ладно, я жду рецепта нормального зелья. А мне как посад, делать ничего хочешь. <свят> ты мне давай тут мозги не делай, да? А мне тогда же лучше тут хрен за волосами поухаживаешь. Сынку, не говори ему ничего. Лучше уж я слягу, чем. Бери кислоту кислотой, алкашку 96%, в соотношение 30 на 70. Бля, Зачи... Спасибо, что зачем? Зачем, знать? А, стоп, там не алкашка, там же азот и алк... да, и алкашка. Бля, зачем? Теперь у меня нет смысла оставлять тебя в живых. Но я могу пощадить тебя, если ты откажешься от науки. Отказываюсь. Что, от науки? Нет, от твоего предложения. А. Ну тогда мне придется. Блин, наверное, мне уже пора бежать. Ладно, только сделай это побыстрее, пожалуйста. Хорошо, я чпокну твой шейный нерв. Это будет быстро. Санку! Убил? Доктор Стоуна, что? Санку! Нехуя, мы его придется. Зачем он? Сука, прости! Это же Порох... АСАС! Нихуя! Блин, прикидон испортили. А где? Я не верю, что ты так тупо сдох, Сэнку! Слушай, а тебе не показалось странным, что он постоянно хрустил шей Хотя у него раньше ведь не было такой привычки. Mm -hmm. Что? Ах ты! Санку, ты сука! <къем> Хорошо, Фидарас. что закончился. Ничего. Черт поганый! Это стоп! Он пр продумал все, даже как себя убить мне бы это понадобилось на экзамене По Хорошо, приятно погодить, спрятаться от сукасы будет сложнее да, надеюсь его здесь нет да, да, Сэнку снова вошел в чат Сэнку ты не сломал, дубина? планирую о, смотри, Сэнку, это все как ты любишь головой пока не верти, тебе нельзя да не переживай, ты раны быстро затягиваются при снятии окаменения может быть камень это лучший доктор? доктор камень! доктор стоун! А, так вот зачем <смех> это видит называется? Так, ладно, а. вы двое пойдете красить к Цукаси. <смех> Нужно знать, чем он там занимается. Понятно. А ты что будешь? А я завербую тех, кто посылал дымовые сигналы. Понятно. Че, вот так вот просто расстанетесь? Мы же ведь долгое время не увидимся, может, неделю, месяц или год. Сен! <смех> <смех> Нельзя кричать! Нас же могут рассекретить! А, да, нормально с собой. А? Да-да. Дубина. Угу. <смех> <смех> <смех> Я тебя слышу. <смех> эй, эй, эй, может представишь представишься сначала? Я видела, как ты воткнул того колдуна. Кого воткнул? Черным порошком он отравил на тебя вулкан. Понятно. Неандертальцам привет. На самом деле я тороплюсь, так что... Нихуя! <смех> <смех> Колдун. Время большого мозга. Так, дерево весит в районе тонны. Это примерно 43 медвежонка. Тогда нам нужна система для их подъема. Чё это? Блок над нами, Архимед с нами! Это твоя штука такая вжжжая, такая Вау. Меня Кахаку зовут. А еще ты начинаешь мне нравиться. Ладно, Кахаку, я спать. Так ты типа против того бугая с длинными волосами, да? Могу помочь. Вдвоем мы мало что сделаем. А кто сказал, что вдвоем? По пути нужно набрать немного. Немного воды для сестры. Не-не-не, давай-ка лучше я. В этом мире Все бодают горил. Эй, вообще-то это обидно. Я переделал вчерашний блок в папку в мобиль, так будет легче. Так, теперь рули направо. Здесь нет руля! Все, приехали. Нормально. Вот это мое село, короче. Неужели их кто-то воскресил? Хотя, видно, что они такие же горилы. Не зови меня так! Так, пацаны, этот чел меня спас. Вождь будет ругаться, если мы его не убьем. Да, закон есть закон. Что? Ну что с вами поделать. О, чё это? Я, конечно, знал, что они туповаты, но не до такой же степени. Хм. Я не могу их остановить! Вы дебилы, когда мы стираем, то же самое происходит. Хром, а ты что тут забыл? Я докажу, что лучший маг здесь. Хе-хе-хе! магии, чужак! Огонь стал желтым! А теперь он лазурный, а теперь фиолетовый! Ты просто бросил в огонь соль, медь, а потом серу. Как он узнал, уж никому не показывал. Ну ничего, у меня еще кое-что есть. <свят> <свят> Че это? Ого, ты сделал медный шар. Расплавил медный купорос кувшине, затем остывший сосуд сломал. Молодец, гром mm -hmm. хвалю. Ну если потереть. Бля, ты знаешь, как прикол. Это, это прям реально напоминает тот прикол, когда мы помним, изучали электро... электризацию. Там такое же, короче, ты башка будешь также так же об диван, вот так же, вот так чесать, и ты будешь до кого-то дотрагиваться, то будет происходить электризация. Это вообще классный метод. Его него кожи, а не руками. <свят> Да, да, да, вот такое же было с волосами, то есть у тебя волосы так вверх поднимаются вот так, и потом ты можешь либо кого-то толком ударить, либо у тебя будут просто волосы заэлектризованы. Это помню, такие были прикольные эксперименты в школе. Как эта штука работает? На зацени. О! Хром, ты сам до этого додумался и собрал здесь потенциально полезные камушки? Отлично, это ускорит мой прогресс. Ну хорошо, давай тогда сравнимся в арифметике. Если я проиграю, ты получишь мою кладовку. Я проиграл. У тебя на хате нашел шёлки наварь. Если расплавить, будет ртуть. Добавим немного золота и... Brushing... Теперь у тебя золотое копье. Ну зачем оно мне? Как зачем? Ты же страж деревни. Тебе нужно выглядеть солидно. Надеюсь, ты не пытаешься меня подкупить. Хотя подарок неплохой, спасибо. Хоть не алмазно. хе а он почти нас в кармане? Воу, помимо камня, <NineUhres> ты траву собираешь? Я пытаюсь подобрать лекарства для Рури. Поэтому я и решил стать волшебником. Вот тебе вода, Рури сынку, <пасу> ты можешь собрать какой-нибудь дефибриллятор из ветки и камня? Есть способ получше. Мы создадим бич 25. Дефибли... Дефибриллятор, нахуя вон вам. Она не умерла, блять, нахуя? Вам нужно просто приготовить микстуру, если у нее просто кашель, то приготовьте маленькие таблетки от кашеты из травяных а, покровов, то есть там некоторых листьев и прочего. Вот это да. Блять, нахуя? Э, дефибриллятор, блять, она еще не умерла. Первый Уже бюджет. хородит Антибиотик. Вот хороший а, антибиотик. Ну-ка, то... ну стоп, стоп, стоп. Электричество. Вот. Фосфор, медь, мощный магнит. Уксус. А, алкашка. <laughs> Углекислый угли... Но, Ну, кстати, это хорошая формула, я надо запомнить. Мне вот на алкашку. <laughs> мы сегодня закончим на. Да. Ладно, начнем железо. железа. <смех> Но добыть его не так-то и просто. О, зырсенку в горах, я нашел этот камушек, и он всегда показывает в одну сторону. Десять тысяч очков тебе в задницу, Хром. Мы соберем <смех> железо с помощью магнита. <смех> че там плывет к нам? Арбуз? Суйка, ты че пришла-то? Из-за своего арбуза я не могу никому помочь. Вот и хочу помочь вам. А это до... сестра той сестры, которая младшая, которая... Пас Доктор Стоун что? Ну да, примерно такая причина. Чё ты смотришь на меня? Ее будет достаточно. Вот тебе магнит. Начинай пылесосить Теперь это же Блин, ты так же своим мелким издеваться. Дерево до 600 градусов, а нам нужно как минимум полторы тысячи. Давай пацаны, у меня руки Нормально. заниматься? Может 30? Что? Да, с такими усилиями железо не скрафтишь. Нам нужно больше людей. Копью. Хочу серебряное копью. Нужно узнать, что хочет каждый житель в этой деревне. Я прослежу. Алмазная копье! За ними. Эй, пацаны, вы слышали, какой-то чужак за деревней порошками балуется? Надеюсь, он красивый. Надеюсь, я его воткну. Я больше не хочу из жареную рыбу. Блядь. Я не хочу быть жирным, я хочу, чтобы я убил его через одно место. А второй такой, а дай-ка я, блядь, не буду есть жареную рыбу, блядь, гениально, люди. этого я могу обеспечить только еду. Какая вкусная! дашерак! И когда бы не подумал, что буду порабощать людей с помощью доширака Тебе ведь все нужно. Джиндиус, мы просто Джиндиусы. доширак в студенческие годы, нормально, классно, четко. Пушки тебе нравятся? Которые могут разжечь кузню. Твой план сработал, сынку. Ну разумеется. Я заставлю их отработать все, что они сегодня съели. Ты стратег юбун. Эх, Сука, ты кто? Твой косорыло Душлан сразу показался мне знакомым. Гена Сагири. Ты знаешь его? Нет, но видел его тупорыло книги по психологии. А, так ты знаком... Надеюсь, ты наелся, потому что сейчас ты начнешь все отрабатывать. Слышь, Генка, как там Тайджи с Юзой? Нормально. Можно его. Погоди. Зачем ты так легко раскрыл себе? Ну, вообще-то должен был разузнать, у Цукаса жив ли ты. Ну, если ты получишь железное оружие, то... Ну, а тут приходится усираться с работы. а у Цукаса ничего делать не надо. А теперь можно... Убьешь его, и Цукаса сам сюда припрется. Иди, Ген, ну, после того, как ты увидишь, что мы сделаем из железа, ты точно присоединишься к нам. И что же это? Генератор. Папа, папа, папа. Генератор? Сон, тебя там ёбом не токнуло. Для него нам понадобится мощный магнит. И спасибо, дядя сценаристу за грозу. Итак, <свист> доски из моста. <свист> спасибо, Вы... <свист> что нарисовал грозу. <свист> <свист> Бля, если бы мне тоже так в жизни, блядь, попросить. Дядя сценарист, пожалуйста, можно мне доширак в виде говяжьего и обычного куриного слабшовой. Заливаем расплавленную медь, обматываем ей железо, обманываем тех амбицил, которые идут на пиздить из-за моста. Эх, ну что с вами поделать. Угу. Пацаны, мы идем укрощать молнию. Ага, так я тебе поверил. Смотри, цветочка! О, нет цветочков! Как ты смог? Ну ладно, верим, мы пошли. Цветочный фокус, ага. Твою мать, мы не успеем поставить громоотвод. Эх, была бы у нас длинная палка. Так, мы просто должны проследить за ней. нет-нет-нет, это моё говье! Нет! НИХУЙ, БЛЯ МАГНИТ НАШ <смех> <смех> Ну и еще кое-что Моё копьё <смех> НИХУЙ <смех> Тебе <Теперь смех> нужно <два> дурачка, <смех> <смех> Которые будут вращать листы генератора <смех> Чуваки, у нас есть и серебряные и золотые копии, но делать-то они из электричества, так что <смех> <смех> Ну чё, какую лабуду на этот раз придумаешь? Что это? Бамбук на пару. Лампочка! Наверное, ты такую реакцию ожидал, да? Ну и что будем делать с тем додиком в халате? Нужно сделать так, чтобы он доложил, сукаси, что я сдох. Блин, кто-то до меня убил. Погоди-ка. Твои дебильные фокусы тебя все-таки спасли. Кто же его так? Сейчас все будет... Макс сдох, а теперь я самый крутой. Это был магма. А зачем? Видимо, он принял тебя за гену. Скоро будет турнир за гену деревней. На прошлом турнире. Кто такой гену, блядь? Теперь он сказал, мол. Бы скорее бы и я стал единственным правителем питер на стероидах. Видух свои Вот и хочет Осуждаю! Полностью осуждаю его высказывание. А если Кинро или Гинру станет главой деревни, проблем с лечением рури не будет. Поэтому. Время тренировок, сучки! Пацаны, Генка пропал! Наверное, бежит с докладом к цукасе. Стоять бы! Стопена! <толкнула> Виделщик, когда он перелился на ту лампочку. Он уже все решил. Сэнку мертв, братан. Так, ладно, нагли далеко не. Так, стоп, он уже себе. А, он уже себе армию завоевывает, нихуя себе он. Не уедешь. Нам нужно стекло. Стекло <ква> Да и к тому же. Песок б... на стекло Бл... мы максимум. Песок, надо Р... раскалить песок. до... Да... Температуры определенные и получит стекло. Могли бы снять суки и арбузик. Ой, зачем? Эй, Сенку, она не любит ходить без арбузика. О, какая милая. Э, ты милая! Эй, ты че? -то у меня все поплыло. Когда я хожу без маски, мне приходится щуриться и... Суй, сейчас будем чинить твои глаза. Бум, бам, очки. Ну, я вижу разводы какой-то невнятной мазни. Понятно, корректируем. Ну и зачем мы... А теперь что видишь? Сэн, у меня зрение, конечно, так себе, но не настолько же. А так? Нихуя. Сёнишко. <Сёльничка. сёк> <сёк> Опа. Слабо! Магмин будет настать на такие удары! Может, ты уже скажешь, что у тебя тоже плохое зрение? Нет, мужчина не прячется за оправданиями! Нет. Чего? Так, ладно, мне... чего? Чего? Чего? Чего? Это... что это ты в смысле? То есть очки носить это оправдание? Пять секунд. Все, я Нужный переезжаю. Хром, тебе придется немного дунуть. Что? Дунуть?! А, я думал в другом смысле дунуть. Ну ладно. Нихуя. Эй, Зарисенко, я притащил нашего ремесленника! Ну, дядь Козаки, ну помоги нам, пожалуйста! Не буду я вам помогать, вы из моего моста доски выдираете! Что это за склизкая твердая жижа? Хе-хе-хе. Давай, хром, выдувай. Блин, опять все испортил. Эй, ты что делаешь? Да выдебило, не так надо! Ха-ха! Ладно, сам все сделаю! Пошло, пошел, пошл, пошл! Я подозревал, что сработает, но не до такой же степени. Mm -hmm. Теперь у нас есть лаборатория. И с этого момента начинается самый жесткач. О, oh, серебряное копье! Спасибо, Сэнку! Вообще-то я его не для тебя делал. Uh, что? Держи его прямо перед собой и смотри, чтобы не почернело. Uh, что будет, если оно. Uh... У тебя будет ровно одна секунда, чтобы сбежать, иначе ты умрешь. Не почернело. Сейчас тоже нет. Все нормально. Может, я зря ему это сказал? Оо! у кого-то глюки. Что ты Чего? Не туда пришли? Да нет, нам нужна именно эта вода. Вот только она испаряет крайне ядовитые сульфиды, которые тяжелее воздуха. Сидешь к чему я? А, так ты копье для их определения делал? Да. Серебро реагирует с тем веществом и чернеет. Гинро, идиот, беги оттуда! Да, Гинро, ура, давай, давай! Зигинурыбыны! Ой. Как вы узнали? Еще бы чуть-чуть умер! <свят> меня! Я не хочу умирать! Гинрад, твою мать! <свят> что за вода такая? Серная кислота. Она нам нужна для лекарства. Ну, как же тогда? Это да не вопрос. Пепел, трубки, уголь, маски. И получаем противогаз в каменном веке. <свят> <свят> Ладно, еще пару <свят> бутылок <свят> и уходим. <свят> Дор, доктор Стон. Хули. <свят> Что-то мне не нравится эта музыка. <свят> <связать> Гинро! Ты же говорил, что не хочешь идти с нами! Ты слишком тяжелый! э, -э дыши полегче! Противогаз не выдержит! <связать> не выдержит! <связать> Значит, я сейчас умру, да! Гинро! Ты не застал и пришел к нам, чтобы еще обосраться. <связать> <связать> серная кислота у нас! Теперь у нас есть все, что нам нужно. <связать> так, железо электричество есть, соль, есть. Кипятим в лекуль, конденсируем и получаем соляную кислоту. Вау! Wow. От нее mm. можно потечь в буквальном смысле. Добавляем к солянке агломерит и получаем хлоросирную кислоту. Oh. О, это еще валят! Ну, Блять, я химию не так уж сильно изучал, как хотелось бы. Я изучал ее в мире моей развития. Я больше всего к, с точки зрения финансовой и экономики. Продвигаюсь, ну, блять. Опасная штука. Отделяем соль и получаем гидроокиси натрия. Ты когда-нибудь видела жидкие кости? Так, перестань пугать ее. Ну и осталось самое важное. Амёу. <связать> да, амёк <связать> можно получить и так. Теперь лишь нужна победа наших додиков. Уважаемый старейшина, у нас тут новый участник. Драка. Что? Ты-то какого хрена участвуешь? Мы подстроимся так, чтобы к концу состязания уставший магма бился с Кинро. Первый бой Кинро против магмы. <турбуз> <режда> так, ладно, не сад, <су> пацаны. У нас есть допинг из местных подорожников. <режда> Идиот, нахрен это ингредиенты съел? Я принесу еще. Нее. <режда> пацаны, а? ЧП! Суйка пошла собирать подорожники и утонул. Интересно, как это ты узнал, что она пошла именно за подорожниками, а? Сынку, я должна. Ты ведь понимаешь, что он врет. А вдруг не врет! Да. <режда> <плодов> <режда> <режда> <режда> <режда> Если Кахаку не вернется к ее очереди, то вылетит из турнира. Хорошо Боя... Манти. Без базар, братан. Теперь никто не сможет мне помешать. Бой! Нет! Этот мелкий меня привез. <свист> Чуваки, и трава у меня! <свист> Мог бы отошел от него. Блять, где он? <свист> Кинро, щурится. Ня! Придурок, я здесь. Кинро! кинро лови! <связь> Звук винды, бля. <связь> о, о, о, о, о. <связь> <Еба>! моя очередь. <связь> <связь> <связь> <связь> Заебу, <бар. связь> братан, а <ты связь> не против правил что я маску надел? <связь> Нет, братан, вот только ты зря на магму забил. Бам! Второй бой. Хром против Манти. Если Кахаку не успеет до следующего раунда, она вылетит. Аркур на Арку Она уже здесь. Мантия! Проигрывай. Ой, моя спина! Третий бой. <свят> Счет я не вижу Кахаку. <свят> Таким, <свят> Кахаку здесь нет. Победа присуждается... ДА здесь я, бля... Присуждается Сенку! Ну что ж, теперь остается надеяться только на. Гинру, ну тушь, давай там как-нибудь, а? Я, Гинру. Гинру, те ингредиенты наградили меня силой. Силой ведра подорожников. Как э, гидра видел себя? Я а, че, а? Как я себя вижу, да-да-да. Я вс это время ел, что ли? Бой! Ужу эти те листья такие сильные? Не. Чё, блять, сни? Чё она так щурится? листья. Сила самовнушения, братан. Ах ты! Ничего себе! И это ты называешь ударами? Я подкапал, тебе как надо бить. что с ним? Бум! финал. Мага Рома, Бой! Снизу. Ах ты, мелкий! <свист> Все <свист> за. Я помню, как ценку поджигал линзы хворост. Я подошку магму! Не подошешь ты, магму! Моя линза была выпуклая, а они богнуты, как у арбу. Погоди-ка, так ты так долил пот и слезы на линзу! И сколько ему так придется стоять? О, Ген, кто ты живой? Так, ладно. В уме посчитать <свист> довольно трудно, но я попробую. <свист> Диаметр линзы 5 сантиметров, солнечная постоянная 1367 ватт на квадратный метр, то есть коэффициент теплопередачи будет равен 2,6821. Если взять в расчет температуру возгорания шерсти при отсутствии ветра, тепло в 1,3 кДж, а также интенсивный света в 900 кг на кубический метр, выйдет 60 секунд. О, 60 секунд, значит, окей. Эй, магма, я ужил благодаря магии! Как? Я же тогда... Смотри, сейчас будет магическое заклинание, называется Отсоси... ха Теперь, если ты сдвинешься, у тебя будет инсульт. Уха! Эй, магия против правил! Только если это и правда произойдет. А что, если он плефует? Минута. Прошла. Господи, штанов! Мы договоримся на инсульт! Победил Хром. У нашей команды больше нет соперников. Ладно. Ебай. Вернусь, когда ты окончательно захватишь деревню. Давай. Рури. Ты ведь хочешь жениться на хроме. Ладно, сейчас мы все подстроим, что будет именно так. Да, нет, я выйду за любого, кто победит в турнире. Так что. Правда? Да, она просто не могла ответить по-другому. Полуфинал. Сценку против Гинро. Бой! Эй, Гинро, ты что делаешь? Такую шанс обладает раз в жизни, братан! Что с ним происходит? Ты знаешь, что делать. Ну раз другого выхода нет. Не не не не, я не дам использовать тебе твою науку. Ладно, давай вставай. Время стать главой дерев. Он походу щпокнулся. Видно от радости, что мы сможем вылечить Лиру. Бля. Так типа он ж последний. Mm -hmm. Главой деревни мужем жрицы становится. Сенку. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Первый форпост фор захвачен. Вам остается еще 26 штук по края 5. Ты, главой только когда возьму рури в жены. Лады, я не против. Mm -hmm. Ух, ну Сенку! Ты кто вообще такой? Я не позволю чужаку стать главой деревни! Черт, бывший глава слишком много возникает. И вообще, тащите добивают, что я кстати, будем. очень. <смех> <смех> да, Рури уж совсем пошел, пошла. Ну <смех> ладно, спирт у нас теперь навалом. Нужно доделать антибиотик. Не-не-не-не, не никуда ТЫ не пойдешь, по традиции мы будем бухать всю ночь! Вот, значит, как. Ну ладно, тогда я развожусь. <смех> Вперед антибиотиком! Отношение только ему нормально будет, не? Да <смех> подеваем! Ладно, я вернёмся к нашим баранам. Из дёгтя водородной кислоты уксусный, и уксусно-этилового эфира... Блядь, теперь я хочу сериал посмотреть. Оно именно с точки зрения как и науки, именно аниме прям вообще классно. Так что это будет теперь мой картин. Тебе... Чё это за карусель? Вау. Да... Да нына! Сей, а зачем тебе газированная вода? Чё у вас тут произошло? Анилин взорвался. Так... А зачем тебе газировка? Я, конечно, могу объяснить, но ты об этом пожалеешь. После обработки дёгтих с водородной кислотой и уксусным телом фирм я получил анилин. Затем из уксуса и рагуша при помощи сернистой кислоты я сделал кристаллическую уксус... В общем, я заебался. Вот вам порошок. Засыпаем. Эх, а это, да, для меня газировку Кола? Эх, сейчас бы кола. Так. Скажи что-нибудь прикольное. Игорь. Судя по всему, у нее в легких жидкость. На всей поверхности легких воспаления, то есть бактериальная инфекция, которая поражает и мышей. Сонку! Рури! Она... И <idir zijn principe> <productimal> <Net spatula> <advis excessive Fauzia> это началось после того препарата. Энку? Это ты, ты виноват! Ты прав. Что? Я так и знал! Под действием препарата бактерии увеличили активность. И это отличительная черта пневмокока. То есть у нее пневмония. А наше лекарство гарантированно уничтожит ее. Нам надо просто дать побольше. Ебу да что ли? Я верю в науку. Нихуя! Нихуя. Я верю в науку. Так, пацаны, сегодняшнего день этот чел с прической из зеленого лука становится главой деревни Ишигами. Эта деревня называется Ишигами? Да, братан. С самого начала я знала, что тебя зовут Сенку Ишигами. А, тогда все понятно. Что ты понял? Поселение людей в Японии с неяпонской внешностью, при том, что всех людей на планете замуровало. Сенку, я докажу тебе, что я тоже не пальцем деланный. Вашу деревню основал мой отец. Эй, здрасьте, давай знакомиться. Вот этот вот наш певиц юбна, она из Америки. Вот этот вот Шамиль, он из России. Татарам привет остальным соболезнования. Ну, у нас тут еще три чувака, но они уж совсем не интересные. И слышь, пацаны, гляньте на землю. Так, подождите. Дай-ка посмотрю на прямые трансляции. Что за... Надо ждать помощи. Нет, надо лететь на Землю. Ладно. Получается, они спаслись, потому что были не на Земле. И спустя тысячи лет их потомки живут здесь. В последнем предании, которое передавалось из поколения в поколение, говорилось, что всем нам нужно будет перебраться в Японию, где нас будет ждать какой-то сценку. Сценку? слышишь? Mm -hmm. я оставил тебе помощников. Сделаешь из этих обореги нормальных пацанчиков, да? Вот же говнюка. Не-не-не-не, мне еще нужно кое-что рассказать. Ну и. Как там у Они уже идут сюда. Чего? Блин, ты же не видел труп да? Ну... Но... мы идем искать. Гинро, быстрее и в деревню, предупреди всех. А? Что? О О окей, понял, принял без проблем. Кажись я ну, стоп! А стоп, он же слепой! Как он увидел их? Если он из темноты, в темноте же плохо надо ориентироваться, надо сюда щуриться, либо очки надевать, но очков-то у него нету, и как он увидел? Ты себе мозги сломал, разрешил копейщика на мосту убить. Дай-ка я. Ни-у-я убил... Кинро, обрубай мост! Я не могу! Последний запас пороха. Магмус, запусти этот камушек, пожалуйста, вон в ту сторону. Да с какого перепуху? Ты ведь деревню отобрать хочешь, да? Завтра я уже может не быть. <связывая> <связывая> <связывая> Точно. Да, <Давай, наряжай! связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Отступаем! У них есть пушки! Так значит ты тот сам. Да, да, я тот самый, а еще у нас есть 20 тысяч пушек. Так, сукаси, передай. Окей. Okay. <сос Buchanan> И исчез. Кинро э, умер! Я еще жив, дебил. Анальгиничка, асфериночка. Анальгинчик, асферичка. Мне уже лучше. Что? Да он же просто терпит! Не стоит так перенапрягаться, Кинро. Мы будем знать, когда они нападут. Лучше нападать на них в грозу, чтобы у них пушки промокли. О, класная идея, братан! Конче Это ведь так очевидно. Ладно, пусть идут. По крайней мере, мы узнаем секрет ценку. Действительно. О, М -м Блин, прикольно. Так, старик, слушай. People, Я взяли, братан! Гроза. Ой, черт! Оо! Катан сделал еще и. Катаны. У них как катаны! Эх, ладно, я сам все сделаю. Твою копью поломалось! Кто же это сделал? Гин, сукин ты сын. Ой, братан, ты чего, наверное, нечаянно его задел? Как жалко, что вы так и не поняли, что мы подожгли вашу деревню. В смысле? Как они. Ааа! Заметили нашу курицу с факелом. Ну ладно, мы пошли. Миссия выжила. Пацаны, что делать? Ладно, я уведу их. Пацаны там какой-то огрызок, Надо бежать против ветра. Так они не смогут выбонить меня пожаром. Да я пытался ее остановить, но она все равно убежала в сторону горы. Только не говорите, что ветер идет со стороны горы. Бля. Ну, что это такое? Да, ну страшно, просто ядовитый газ. Ядовитый газ! Эх, какой аромат. Я всю цукасер, скажу. Да-да, вот так сначала слезь оттуда, придурок. Так, пацаны, чай-то Дилда поведет на нас армию, которая воскрешает одной Санина из пещеры. Нормально, Четко! Вопросов меньше не стало. А так как порох делается из той самой жидкости, отстреливаться нам нечем. Придется напасть на них первыми при помощи нового оружия. Опа, чё оружие? Изобретение современности, залог победы в войне и мечта одной дубины. Сотовые телефоны. Бля. Ладно, подожди, стоп, стоп, стоп. Я понимаю, что они каким-то... При помощи ингредиентов они сделали много чего, много каких... Во-первых, откуда у нее вначале была волына, во-вторых, какого хуя а, разрабатывалась очень быстро противогазы, что потому что как-то я немножко прослушал мимо ушей. Блять, сотовые телефоны еще что лучше. Сотовые телефоны. Дубины? телефоны дубины? Да. <смех> <смех> а типа как на расстоянии говорить. Ну, кто будет нашим шпионом? Та самая дубина. Так, с чего начнем? Первое, что нам нужно будет сделать, это аппарат для изготовления сладкой ваты. Да? Вот только мы заменим сахар на расплавленное золото. Дедуль, сделай мне шестеренку? Что сделать? О, прикольная штука, даже щитка. Хаку не жалко. Казаки, слышь, иди сюда, я тебе кое-что скажу. попробуем. <свят> Че он там такое придумал-то? Секунд через 15 узнаешь, а пока <свят> давай за работу. Из этих нитей нужно сделать золотую проволоку. И какой длины она должна быть? Ну, я бы сказал отсюда и вон до той горы! Что? Сэнку, <свят> <Сценку. свят> я чуть-чуть заебался, но сделал кое-что. <свят> ну как тебе? А, <свят> так это шмельница. Ты уже видел такое? Я переоборудовал вашу херь в гидроэлектростанцию. Ебать! Для телефона нужен аккумулятор. Поэтому поднимайте свои задницы идите дуть стекло. <свистит> Нормально. Внутрь суем свинец и заливаем все сернухой. Эта штука Сернуха! <свистит> <свистит> так, теперь лампочки. Лампочки готовы? 3-2-1. Вау! Красиво, конечно. <свистит> Но я чуради этого два месяца лампочки дел. Теперь нам нужны вакуумные электронные лампы. Бамбук не выдержал такой атмосферы. Я спать. Сэм, куда не идешь встречать новый год? Блин, блинский Новый год через две секунды. Раз, два, Пацаны, три. Пацаны, у меня тут камни светится. Камень, который светится под ультрафиолетом. это шелит руда вольфрама. Ты где его нашла? Да просто рылась в том, что принес хром. Сценаристы вперед! Окей, okay. сложная махинация с рудой. Затем электричество с водичкой, бесплатный труд рабочих. Нить вольфрама готова. Mm -hmm. Теперь нам нужно создать вакуум в лампочках при помощи... <помпы>, Помпы Хикмана. Если я начну рассказывать, как она работает, то мы сегодня не закончим, так что делай давай, я пошел делать пластик. Да, варим дерево, выпариваем, нагреваем, вливаем меди, получаем формалин. Как военную трупу тебе рассказать. Спасибо, не надо. Теперь гидроксид натрия и формалин смешиваем с... Нам нужен пепел с каменного угля. Мы уже несколько серий делаем эти долбанные провода. А дупеть можно. Хм. О, ништяк, Сенку, ты такой добрый! Особо не радуйся. Нам просто нужен был пепел. А вино тебе зачем? Фу. Для микрофона. Из вина? Нужны только кристаллы на крышке. Растворим их в кипятке с вареными водорослями. Вся. А, а... что из этого микрофон? Это сигнетово соль. Преобразует звук в электричество. Пластик готов! Провода готовы? Орала готова! Вакуумные трубки готовы! Сильнейшее оружие нового времени. Телефон готов! Да, не на такого телефона рассчитывал. Значит, если я заговорю в это, в деревне меня услышат? Ты опять выходишь на свет, мудила? Как так? Это, конечно, не катана, но тоже прикольно. Да, словно динамик. Ну, это он и есть. Стоп, что? Откуда Динами... ты знаешь это слово? В одном из преданий говорилось, что была такая пчела, Динамик. Если его воткнуть в надгробие, то можно услышать голос мертвеца. Надгробие отца. <свист> как же я раньше этого не заметил? Это не камень, а застывший цемент, мать его! Там... Серебряный сверток. Обычная фольга, снимается соляной кислотой. Это стекло? Видимо, донышко от бутылки. Динамик. Фу. Говорит при помощи иглы. Ничего не напоминает? Это... Опа! Пластинка! Мой батя нам что-то передал, и сейчас мы М -м -м. это заценим. Меня слышно? Алло! сжигами бьяка на проводе! Люди, хватит орать! Не слышно ж ни хрена! Сенку, ты уж там по-любому всю деревню захватил, да? Пускай заценят. Я сейчас пою, но долго петь не буду. Думаю, знаешь почему? Хронометраж, мать твою! <связь> <связь> Какая рифма! <связь> это Ой, невероятно, это... Сенку! Раньше было много такого. Да, куча всякого говна. Я mm -hmm. покажу вам все это, как только чпокну Цукасу, я живлю всех остальных. Ваааааа. это wow. На самом деле она этого не говорила! Зато я говорил! О, все так оживились! Сплотить всех жителей одной лишь песней. Я смотрю, тебе хитрошопость от Бати досталось. Сычка. Ладно, осталось лишь создать второй телефон и отнести его к Цукасе. Почти год прошел. Да. Санку, дожди. Кстати, я что-то прям сижу, что-то сижу, как 40 минут уже про него и забыл. Эй, эй Тайджу, ты че орешь, ты? мы же шпионы? Ну, а после зимы? Да, потушим огонь науки. Ага, он теперь да, так тушить будет, разве что. Ну те пацаны, каменные войны, конец. Так, ты давай варшку закрой, иди работать, нам еще миллиардов вообще на... Короче, понятно. Если сериал сейчас этот посмотрю. Ну, там более-менее прояснится сюжет, куда этот пропал со своей тёлкой, что там дальше произошло, потому что сериал именно хорошо развит с точки зрения науки, с точки зрения производства химии, производства вот этих всех элементов, именно разработки элементов, именно как... Холоридно там, все как и прочие хуйты. Короче, сериал прикольный, я сейчас реально пойду его смотреть. Кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал с конечно же, не, не подписались. Нажимайте на колокольчик, всем удачи и пока-пока!